Привет, народ! Вещает Антон. Хоть летняя пора и закончилась, это не повод убивать радость, теплоту и праздничное настроение внутри себя. Поэтому я подготовил для вас топовые водные горки, на которые вы всегда успеете приехать и сполна оторваться. Сегодня вы увидите аттракционы, многие из которых имеют совершенно разную задумку, но все они кое в чем похожи. Они откладываются в памяти своих гостей на всю жизнь и дарят им море положительных эмоций. Но ну а пока мы не начали, проверьте лайк, подписку на канал и колокольчик. Сделали?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 Sunset Аквапарк, расположенный в Болгарии, спешит порадовать всех своих посетителей топовой горкой под названием Торнадо. Она буквально выплескивает на вас весь сок летнего отдыха. Идея горки в том, что вы спускаетесь в захватывающий туннель, который закрутит вас в незабываемый и веселый вихрь вниз к торнадо емкости. Поверьте мне, как человеку, испытавшему это на себе. Данное спиралевидное 37-метровое приключение доставит вам настоящий адреналин и навсегда останется не только в сердцах, но и в памяти.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 Короче, мне аттракцион зашел, и я бы определенно хотел на нем прокатиться. А эта горка является еще одним доказательством того, что все-таки внутреннее оформление решает не меньше скорости и иных показателей. Горка, поездку в которой вы сейчас увидите, отличается особенным украшением трубы внутри. Это уже не просто смена цветов с красного на синий, а настоящее световое шоу. Название аттракциона оправдывает ожидания – «Черная дыра». Порой во время поездки вы даже теряете представление о том, где вообще контур конструкции. Остается полагаться лишь на внутреннее чутье и интуицию. В итоге вас выбросит в небольшой бассейн, где можно будет наконец выдохнуть и прийти в себя.